Николай Басков российский эстрадный и оперный певец, который на протяжении многих лет остается на пике популярности. Исполнитель, наставницей которого была великая мансератка Балье, получил неофициальные титулы Золотой голос России и натуральный блондин. Артисту всегда есть чем порадовать поклонников своего таланта. Помимо классических произведений, его репертуар состоит из популярных хитов шарманка: Отпусти меня, я подарю тебе любовь и других. Николай Басков родился на территории России, но одно время проживал за рубежом. Когда мальчику исполнилось два года, папа Виктор Басков завершил обучение в военной академии имени Фрунзе и вместе с семьей уехал в ГДР, где был обязан проходить дальнейшую службу. Николай Басков с пяти лет начал осваивать музыку, мальчик занимался изучением нотной грамоты дома с матерью. В школу Коли начал ходить в Германии, но уже после первого класса продолжил обучение в Кызыле, одновременно с этим поступив в музыкальное учреждение. В детстве Басков еще не был на публике таким раскрепощенным. Как вспоминает певец, его дебют на сцене был крайне неудачен. Когда мальчик учился во втором классе, его попросили выступить со стихотворением на утреннике. Но будущий артист испугался большой аудитории, расплакался и убежал. Со 2 по 7 класса Николай Басков учился в Новосибирске. В тот период и стартовала его карьера на сцене. Коля выступал в музыкальном театре юного актера. Мальчик вместе с трупой гастролировал по Швейцарии, Соединенным Штатам, Израилю и Франции. В то время к Николаю пришло понимание, что его дальнейшая жизнь будет связана с творчеством. В 1996 году Басков был зачислен в Академию музыки имени Гнесиных. В молодости Басков стал лауреатом престижного конкурса в Испании «Гранд ВОЗ». Трижды был номинирован на премию «Овация» в качестве «Золотого голоса России». В 1997 году артист стал лауреатом дебютного всероссийского конкурса юных исполнителей Романса под названием «Романсиада». А затем талантливый певец получил первую премию всероссийского конкурса молодых оперных артистов. Карьера Баскова перестала ограничиваться академическими залами, число поклонников певца стало расти ошеломительными шагами. Пластинки с песнями продавались многомиллионными тиражами. В результате Николай Басков становится первым и единственным певцом на территории Российской Федерации, который может петь как в стиле поп, так и в более сложном жанре с отсылкой к классике, кроссово. Каждая новая песня Баскова становится хитом и взлетает на вершины российских хит-парадов. В 2002 году артист дебютировал на сцене национального фестиваля «Песни года» с музыкальными композициями «Сила небесная» и «Шарманка», которые сразу получили статус шлягеров. Клипы музыканта транслируются на престижных музыкальных каналах. Артист неоднократно получал национальные музыкальные премии «Овация», «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», «Стиль года». В 2001 году певец женился на дочери собственного продюсера, по совместительству предпринимателя Бориса Шпигеля. Через пять лет, 24 апреля 2006 года, Николай Басков и Светлана Шпигель стали родителями, на свет появился сын Бронислав. Однако совместная жизнь потерпела неудачу, спустя семь месяцев начался процесс развода, окончившийся через полгода. Несколькими месяцами позже Басков заявила помолвке со знаменитой красавицей Оксаной Федоровой. Но в марте 2011 года пара объявила о расставании в официальных источниках. В тот же год певец завел роман с балериной и светской львицей Анастасией Волочковой, который продлился до 2013 года. Спустя время Басков начал ухаживать за продюсером и певицей Софи Кольчевой, роман с которой продолжился вплоть до 2017 года. Влюбленные называли свои отношения гостевыми, так как для совместной жизни они не съезжались, но зато проводили все свободное время вместе, отправляясь на отдых в теплое крае. После расставания с Софи некоторое время Николай скрывал подробности своей личной жизни, но в сети сразу появились слухи о романе певца с фотомоделью и телеведущей спортивных эфиров Викторией Лопыревой. Летом 2017 года пара официально сообщила о намечающемся торжестве бракосочетания. Свадьбу планировали провести в столице Чечни в октябре 2017-го. Певец рассказывал о чувствах к избранице, готовности к семейной жизни и рождению детей. Но спустя время публика узнала о том, что Виктория не станет женой золотого голоса России, они окончательно расстались. Сейчас Басков и Лопырева поддерживают дружеские отношения.